Ты знаешь, я напишу пару треков на пару с нами. Снова и снова сижу с минусами. Заставляя вами рычать, где-то в сердце тихо, так тихо захлопнулись дверцы. Ты знаешь, я напишу пару треков на пару с нами. Снова и снова сижу с минусами. Заставляя вами рычать, где-то в сердце тихо, так тихо. Захлопнулись дверцы, знаешь, я так боялся, что тебя потеряю Помнишь, как с головой в тебя одну я ныряю Меня не узнали, ни пацаны, ни мама, ни батя Так много симпатий, тебе лишь одно и так много симпатий Потом месяца, посылки в подарочном кейсе Тебе лишь спасибо, но от этого было не легче я отвечаю я так хотел с тобой под пальмы но в один миг все потеряли сознание, потеряли сознание. ты знаешь я напишу пару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 Целого года и целых полгода, ты знаешь Мы обнимались трепетно сильно, и это бесценно Глаза горели, даже когда просыпались Я помню все взгляды, от них вряд ли устанешь Я никогда не предавал, не меня Только ленял, обнимал, целовал Вместе быть обещал, извинял Догоняя тебя я все терял, ты знаешь, я напишу пару треков на пару с нами, снова и снова сижу с минусами.